Всем привет! Сегодня видеообзор коттеджного поселка Марина. Это тот, что недалеко от Екатеринбурга. А помогает мне в этом Алексей. Здравствуйте. Алексей любезно согласился нам провести экскурсию по этому коттеджному поселку, чтобы у вас сложилось представление об этом месте. И, как утверждает Алексей, это чуть ли не самое лучшее место в окрестностях Екатеринбурга. А вот в чем заключается его лучшесть, это уже Алексей нам расскажет. И начнем с простого вопроса, что это за коттеджный поселок. Марина, Где он находится и для кого вообще он строится? Начну с третьего вопроса. А, где он находится? Конкретно от города Екатеринбурга поселок находится всего в 10 километрах. Если считать по времени, то все знают плотинку. И от плотинки ехать всего примерно 35 минут до нашего коттеджного поселка. Но это центр города получается. От центра города. Без пробок. С учетом пробок. Если ехать через город, не, не ехать по Якаду, по московскому тракту, и выезжать на Сировский. Находимся мы, кстати говоря, на Сировском тракте. Направление Сировского тракта, город Среднеуральск. Все знают город Среднеуральск с одной стороны Сировского тракта, а верхняя Пашма с другой. Рядом с нами расположены довольно таки интересные места. Это озеро Исетское, достаточно большое озеро, одно из крупнейших озер города Екатеринбурга. Поселок у нас расположен на 22 гектарах земли. Участки поделены от 10 до 15 соток, поделено на 143 земельных участка. Ну вот, собственно, решили мы выбрать землю под строительство дома, да, ну кто-то вероятно решает, то есть отказываются от квартиры или не отказываются, но все-таки вот есть желание построить дом. Первый вопрос это место, локация, то есть где это находится. Я понял, что это по Сировскому тракту, от границы города 10 километров. Волнует еще, а что здесь с окружением, что с экологией, что я получу вообще, что тут лес, озера, э, там горы, море, что здесь есть такое, ради чего здесь, именно здесь стоит покупать землю. Ну, сама территория поселка это бывшее поле. В советское время здесь когда-то сеяли культурные растения. С северной части поселок окружает лес. Северо-западная северо -западная часть это тоже лес. В окружении поселка находится, недалеко находится озеро сетское На озере можно купаться. Причем с южной стороны, как раз с нашей стороны, в деревне Коптяки. Есть пляж, Час общественный, песочек, заход хороший. Там же расположена лодочная станция, можно хранить свои катера-лодки и отдыхать на озере. На озере также есть пару островов, куда можно просто там, в выходной скататься на катере, на лодке и это прекрасный отдых, я считаю. Еще вы, Алексей, говорили, что здесь устраивают походы на Уральские горы. Вот об этом тоже, мне кажется, стоит сказать. Потому что дом же покупают не просто, чтобы был дом, наверное, но все-таки, чтобы была возможность там, на велике погонять, там, поплавать, грибы пособирать. А тут есть еще возможность куда-то поход сходить. Вот что это такое? Куда там? Здесь рядом с нами расположен главный Уральский хребет, Уральские горы. Для любителей активного отдыха. Квадроциклы, снегоходы, вполне вероятно и возможно организация экспедиций. То есть можно выехать на, до хребта, до гор и по лесу добраться практически до Североуральска. До таких всем известных гор, конжак, ослянка, гора, большая ослянка, ну, даже там, перевал Дятлова. Достаточно далеко можно уехать. И такие истории есть, когда люди собираются и на несколько дней в такие экспедиции отправляются. А кто здесь покупает участки? Ну вот кто-то целевая аудитория, что за портрет потребителя, кто эти люди? Если я здесь куплю дом, то кто соседи-то мои будут? Ну вот средний возраст покупателей наших из тех, кто уже купил, это 35-45 лет. Люди уже достаточно состоявшиеся, как правило, имеют, это уже не первая у них недвижимость, у них, как правило, квартиры и она не маленькая, но они хотят развиваться дальше, они хотят все-таки переехать уже в свой дом. В квартире жить не всем комфортно, по всем понятным причинам. Люди семейные, как правило, для семейных людей, и вообще, в принципе, сейчас и, и люди активно спортом занимаются. У нас на территории поселка запроектировано строительство детской и спортивной площадки. Запроектировано. Вот когда мы сюда заезжали, сейчас нету входной группы, она есть на буклете, есть улицы красиво выглядящие, их пока тоже нет, отсыпанные, нет освещения, ну и практически ничего нету, то есть только начинает строительство. С одной стороны это плюс, потому что можно купить участки не так дорого, как они будут стоить потом. С другой стороны, нужно ждать сколько-то времени, пока это все застроится. Во-первых, сколько ждать и что в итоге должно построиться. Въездную группу мы начинаем строить сразу же после майских праздников. Значит, Дороги мы тоже в этом году заканчиваем с их отсыпкой. дороги мы в перспективе видим в асфальте, но на момент строительства будет щебень. Это для того, чтобы просто можно было их легко подремонтировать, под, подсыпать, если необходимо. Очень много сейчас будет строительной техники заезжать, так как все начинают строиться. Поселок мы достаточно молодой. И очень много сейчас вот, в сезон начинают заходить в стройку. Это, а это тяжелая техника, самая главная убийца дорог, всем известно, бетонные мешалки. Асфальт будет только после того, как будет застроено порядка 90% домами. Сейчас очень сильно влияет на это, конечно же, и пандемия. И прочие кризисы которые пошатнули бизнес многие в прошлом году отказались от строительства в планах и в перспективе в наших расчетах мы ожидаем что в течение пяти лет все-таки поселок должен быть застроен у нас есть самые важные вещи такие как мы должны в этом году доделать сети электрические вместе с электрическими сетями мы прокладываем оптику интернет интернет у нас будет от всем известной компании Ростелеком и мы в этом году ожидаем подведения газа к территории поселка тех условия у нас получены уже уже давно а, газпром со своей стороны этих условия должен выполнить в части проектирования и строительства подведения точки к территории поселка. Мы, как застройщики, строим все внутренние сети газификации по поселку. Как только мы понимаем, что у нас вот в это, в это место, в эту точку у нас приходит газопровод, от нее мы начинаем уже проектировать и строить внутренние сети. По планам сделать в этом году газовую сеть. Она точно так же, как и электрические сети, будет построена подземным способом. Мы решили не портить территорию поселка, не портить внешний вид. Все сети мы прокладываем под землей. Снаружи установлены только распылительные щиты. А воду все сам самостоятельно делают скважины воду самостоятельно скважину канализация самостоятельно локальные частные сооружения у себя на участке ну или там септики да условно их называют вот допустим я купил здесь землю построил дом или собираюсь построить что я получу как собственник этой земли во первых каждый житель проживая там многоэтажки он не он не заботится там о каких-то бытовых проблемах которые могут существовать в коттеджных поселках или просто хаотично застроенных территориях что мы для этого делаем у нас на сегодняшний день во-первых создана ТСН, которая будет заботиться о бытовых общих проблемах собственниках, такие как, например, чистка снега зимой, вывоз мусора бытового. Речь идет только об бытовом мусоре. При строительстве должен самостоятельно от собственника вывозить. Освещение общее, охрана территории, видеонаблюдение, уборка и обслуживание мест общего пользования. Захотели мы установить ЧОП и сделать в каждом углу по охраннику. Если такого общим собрание решение не принято, то это делается. Если не принято, сейчас все люди разумные и ну, до такого бреда вряд ли кто-то додумается, да? то, конечно, это не, не будет принято. Размер платы на сегодняшний день Предварительно посчитал, что это примерно 350 рублей в сутки. То есть участок 10 соток – это 3,5 тысячи. Что входит в стоимость и что может входить? Это, как вы правильно заметили, почистка дорог, это общее освещение, это охрана, обслуживание сетей, о которых не каждый даже задумывается, что электрические сети надо обслуживать. А это нужно делать, чтобы предотвращать какие-то аварийные ситуации. Жалко очень будет оставаться, остаться когда-то, например, в Новый год без света. Алексей, вопрос такой. Для меня очень важна эстетика. То есть внешний вид, то, что меня окружает. И вот когда я буду прогуливаться по улицам этого коттеджного поселка, то что я буду видеть? Какие дома, какие заборы, будь они неладны, ну и так далее. Кто работает со средой, с окружением, вообще как это в правилах прописано, что мы имеем право строить, что не имеем права. Мы вообще в принципе поддерживаем идею застройки не типовыми домами, но стильными. Мы выбрали для застройки поселка три стиля, в которых мы рекомендуем строить. Это стиль хай-тек, это стиль шале. И это скандинавский стиль. В основном, конечно, по отзывам людей выбирают стиль шале. Он как-то ближе к нашему менталитету уральскому. Создавая и поддерживая эту стилистику, а мы, это, мы за этим следим и на начальном этапе, на экскурсии об этом рассказываем, мы тем самым создаем стильный поселок. Важно, чтобы был качественный, красивый и стильный дом. Тогда каждый участок будет расти в цене. И не то что расти, но хотя бы даже оставаться в той себестоимости, которую он э, вложил. Алексей, про заборы. Меня очень волнуют заборы. Точнее будут они или нет меня они дико раздражают. Вот вы знаете в моей э, идеальной картине мира заборов нет, но к сожалению все будут строить заборы. Фасадный забор основное требование у нас как у застройщика опять же да и мы это э, поддерживаем. Забор должен быть в стиле дома, чтобы внешне он смотрелся красиво. Запрещены полностью к строительству заборы фасадные заборы из профлиста. Заборы между соседями мы не регламентируем, их регламентирует закон, закон он по моему там не выше двух метров, должна быть определенная светопропускаемость забора. Но фасадные заборы, а у некоторых фасадный забор э, участков э, есть с двух сторон, э, он должен быть выдержан в стиле дома все-таки. В некоторых коттеджных поселках есть такие темы у строительства каких-то совместных праздников, там чего-то еще, там хороводы водят, там Новый год встречают, горки строят. Вот что-то подобное здесь планируется? Конечно, планируется. Это опять же будет организовывать ТСН товарищ собственников недвижимости, в лице председателя, в лице правления, либо просто активные жители, которые готовы участвовать в этих всех мероприятиях и поддерживать. Конечно, планируется. Алексей, еще такой вопрос: а, как у вас приобретаются участки? Просто голая земля, или его нужно и обязаны мы приобретать с подрядом? Или не обязательно? Как это регламентируется? Вы можете приобрести самостоятельно участок и самостоятельно построить на нем дом ну в стилях, которые я говорил ранее, а, либо приобрести участок с подрядом на строительство дома. А подряд это ваши рекомендованные строители. Да, то есть вы приобретаете участок, мы рекомендуем строители. Даже не так немножко. Правильнее сказать, что у нас есть определенные уже проекты домов, которые обсчитаны, которые по логистике просчитаны и по времени. В те сроки, которые обозначены у нас на сайте, с той планировкой и с той комплектацией дома, вы уже через условно 5 месяцев можете переехать к себе в новый дом. То есть клиент может выбрать из этих домов? и ваша подрядная организация построит вот тот дом, в который он ткнул пальцем. Да. Алексей, сейчас поговорим про самое важное – про цены. Расскажите, какие цены сейчас, как они, возможно, поменяются, ну и вообще все, что с этим связано. Сколько стоит участок? На сегодняшний день стоимость сотки в нашем коттеджном поселке 180 тысяч рублей. Но до конца мая вы сможете успеть и приобрести участок по цене 160 тысяч рублей за сотку. Что входит в стоимость? Стоимость участка включает в себя сам участок, электрическую сеть, подведенную до границы участка, оптиковолоконную сеть, интернет и газовую сеть, ну и, соответственно, Дороги. Участки у нас от 10 до 15 соток. Но при желании можно и два участка купить. Можно даже три. Можно даже три И все со скидкой, друзья, если вы успеете приехать к Алексею до конца мая и договориться о сделке. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, вы хотели бы их задать, то пишите в комментариях. Еще я оставлю контакты Алексея. Они тоже будут в описании под этим видео. Вы сможете перейти, позвонить, договориться о встрече при посмотреть ну, а если вам понравилось видео оно было для вас полезно ставьте лайк если вы не нашли ответов на свои вопросы то пишите в комментариях и задавайте эти вопросы ну а сейчас подписывайтесь на этот канал и жмите на колокольчик всем пока до новых обзоров до свидания